Привет, звездочки! Продолжаю наш обзор красивых сумок. Сейчас покажу гобелен. До этого я показывала, то есть называя его и брезентом, и гобеленом. В принципе, назвать-то мы можем так, как мы хотим, так, как нам это нравится. да? Вот. Но основа такова, что это на хб основе путем переплетения нитей создается текстиль. Текстиль Специально пропитывается, то есть с него влага скатывается, он не промокает. Наносится краска специальная, красивая, которая держится, ну, так же, как и на эко-коже. Да? И путем этого достигается внешний вид декор. То есть дается цвет, дается блеск, либо какая-то фактура за счет краски, тиснения, нанесения. Так, смотрим. Гобелен, сумки. Так, показываю вот такую элегантную сумочку. Она интересного цвета. Он не серый и не бежевый. Он такой грязно-серо-бежевый. Но смотрится достаточно интересно. Близко показываю. Вот так вот. На гобелине нанесены серебристые... Серебристая основа. Звезды, значит, здесь шоколад, серебро, бронза и... Серебро, и такой... Все это металлизированное. Вот такая элегантная сумочка. Высота ремня регулируется, то есть что позволительно носить на о, довольно, Смотрите, какой запас, довольно большой объем и высоту э, девочки. То есть может быть либо так, либо так. Комплекции у нас у всех разные. поэтому. То есть ремень снимается, вот здесь крепится он, можно при желании снять и носить просто в руке. Дальше на задней стенке карман на молнии на передней стенке карман на молнии, то есть можно воспользоваться и что-либо положить. Двойной движок, опять удобство для тех, кто правша левша, да, кому удобно с этой руки, кому то удобно с этой руки. Опять преимущество э, у этого производителя, то есть двойная, э, двойной бегунок. Дальше идем. Опять двойной бегунок здесь же при входе на сумку. Открываем. Вот такой вход. На задней стенке карман на молнии. Дополнительных карманов больше здесь нет. Вот такая элегантная малышка. То есть кросс -боди. Небольшого размера. Мягкая. То есть она мягкая. Донышко вот такой шоколадное у нее. В общем, здесь использовано три цвета. А, не сказала по бокам кармашки рабочие. Вот, карманы рабочие по бокам. Идут. Она держит форму пустая. Так, дальше показываю классическую модель. <coughs> Почему классическая, потому что берут женщины, не зависит от возраста, и она носибельная. То есть, ее можно сочетать с разными одеждами. Шик, полушик, классика. Спорт полуспорт, офисы, все, что хотите. Здесь идут декором кисточка, и в дизайнера вставочки то есть две небольшие вставки, основа темно-серая идет. Она не совсем темно-серая, а такой хороший, красивый, серый. Крокодил. Крокодил, гобелен или брезент как вам больше нравится. На текстильной основе здесь больше выражено легкое серебро и больше здесь бронзы с золотом. Такой коричнево золотистый оттенок. Видите, как он блекует. То есть при освещении, на солнышке это все будет очень красиво смотреться. На задней стенке карман на молнии. Вот такой вот донышко удлиненное. Сумка вся мягкая. То есть, положив ее на руки, в маршрутке, в автобусе, в машине, либо на сиденье бросив, можно не бояться, что она потеряет форму. Три входа. Покажу, что же внутри. Длинный ремень, который крепится дополнительно вот на этих кольцах одной стороны и с другой наискосок внутри значит на задней на последнем кармане нет, здесь нету кармана в общем три отдела и карман у нас вот здесь на задней стенке сумки по этой модельке все идем дальше так, показываю рюкзачок как мне он нравится он такой красивый девчонки это городской рюкзак формата 4 сюда не войдет по-моему, ну нет. Так, сейчас я возьму листочек. Чтобы показать, что формат А4 не войдет. Мне так кажется. Честно, я не мерила. Ну да, формат А4 не входит. Половинка легко, а целый нет, однозначно. Смотрите, здесь использовано 4 вида а, цвета шоколад серо-бежевый такой серо, серо коричневый наверное даже больше золото золото красивое но ну, прям золото золото такое и гобелен звезды или брезент звезды как кому нравится и опять сочетание очень интересное. То есть, получается, даже если я, взрослая женщина, возьму такой рюкзак, почему-то считаю, что рюкзаки – это привилегия только молодых. Ничего подобного. Сестричке своей подарила рюкзак, она из него не вылазит. И цвет, между тем, у него, знаете, такой коралловый. Хотя, казалось бы, коралл, да, осенью, там, зимой, куда, с чем. Просто, если нравится, взяла и пошел. ни к чему привязывать сейчас цвет сумок или рюкзаков не надо. Сейчас намного проще, все намного легче нравится, ношу. Никого не слушаю, прислушиваюсь только к эксперту. Кстати, по поводу советов, если есть какие-то сомнения, что подобрать, как подобрать, с чем носить, какого цвета основной гардероб, можете написать, созвонимся, спишемся, и я вам дам какие-то рекомендации, советы, с чем лучше носить, как сочетать, подберем цвет можно выйти на видеосвязь в магазине и все показать вам воочию, прям живую. Поэтому подписывайтесь, ставьте пальчики, чтобы узнать первыми, задавать какие-то вопросы, что вас интересует. В общем, смотрите, интересуйтесь. Все покажу, все расскажу. Так, вход. А здесь два входа. В один вход на задней стенке карман на молнии, два большие дуб кармана. Еще один вход. На задней стенке карман по бокам два кармашка рабочий. То есть сюда можно положить маску, либо пачку сигарет, либо зажигалку, либо какую-то мелочь-дачу, либо а, какую-то карту, которую предъявляем в магазине. И вот такой карман рабочий на молнии. Получается четыре рабочих кармана. Передняя стенка, задняя и два боковых. И покажу последнюю сумочку из сегодняшнего поступления. Я вчера показывала такую из нейлона. Эта сумка из красивого гобелена. Как она интересо смотрится? Могу показать ближе. Так, золото. Сочетание опять четыре материала: золото, серобеж, шоколад и гобелен красивый. Здесь ручка, так как моделька полуспортивная. Здесь ручка из э, стропы ХБ и Полиэстер очень прочная. Отдекорирована вот здесь красивыми строчками. Красивые лезвия, да. И опять сумка-трансформер. То есть можно увеличить ее при желании, либо уменьшить. То есть расстегиваем карабинчики, пристегиваем длинную ручку, одеваем на себя. И получается сумка уже более спортивного направления. То есть, вот так она мешочка провиснет. И будет как кожа полуспортивная. А может быть даже и спортивная. Так, и внутри. Ремень длинный регулируемый. Который выполнен из стропы. И эко кожи Вот такой широкий, прям удобный вход. Карман на молнии, перегородка, да? На задней стенке там кармашек. И два больших доп. кармана на передней стенке. Ну, из э, этой коллекции, именно, то есть, вот этой вот, э, ой, забыла, девчонки, это суета праздничная, правда, делаю очень много, ничего не успеваешь, все бегом, и все быстро, быстро, и все, и все не успеваешь, кажется, вот сейчас вот чуть-чуть и успею, а, не успела. В общем, все, подписывайтесь, спасибо за то, что вы с нами, за то, что смотрите, очень люблю вас и обнимаю, пока.